Пирамида древняя, но неискоренимая. 30 лет МММ, что изменилось с тех пор. Я не я партнер. 30 лет МММ, почему никак не уходит время пирамид. Ровно 30 лет назад на всю страну с экранов телевизора впервые прогремела аббревиатура МММ. Причем прогремело благодаря сверхудачному рекламному ходу, настолько необычному, что о никому неизвестной на тот момент частной компании рассказали во всех новостях. Пирамида рухнула через полгода, но даже сегодня вырастает снова и снова. Переломную эпоху вспомнил Илья Филиппов. Московский метрополитен сегодня эту дату не отмечает, о ней нет ничего в музее метро, хотя об этом событии рассказывали в новостях и в программе «Вести», которой в то время было всего-то два месяца от роду, сообщили. Сегодня Московское метро на один день стало бесплатным впервые за 52 года его работы дневную. Выручку метрополитена оплатила в благотворительных, а заодно, видимо, и в рекламных целях частная компания МММ. MMM. Люди заходили в метро, привычно искали у себя мелочь, а она была не нужна. Это сейчас эти ящики, экспонаты в музее метро. Размен 20 копеек, 15, 10 Опускаешь монету и получаешь нужное количество пятаков. 31 июля резинки турникета убраны, потому что опускать пятаки не нужно, проезд бесплатный весь день. Странным оказалось то, что многие пассажиры почему-то не были рады. Я считаю, что всем нашим ветеранам и всем старым людям, которые не могут на деньгами работать, отменить эту плату, а не нам сегодня давать благотворительные ветераны. На самом деле все бесплатное советские люди называли халявой. Халявщик-то Лёня, как в рекламе МММ. Но в 91-м люди так стремительно беднели, что называть их халявщиками язык не поворачивается. Пустые полки магазинов, продуктов нет. И в кармане у меня, 15-летнего, допустим, вот такой странный на сегодня документ – визитная карточка покупателя. Это своеобразное удостоверение москвича. Если что-то выбрасывали на полке, то нужно было предъявлять вот это. Вообще, 91 год богат на события. Это и референдум, и пуч, конечно, и крах союза. И я, 15-летний, помню рок-концерт в Тушино огромный, и «Металлика», и «Сидись», и много разбитых голов. Так что Сергей Пантелеевич, конечно, хорошо придумал с бесплатным днем в метро, но чтобы его сегодня вспомнить, нужно хорошенько покопаться в собственной памяти. Скоро будет путь. На Красной площади в будке гласности любой мог высказаться. Я бы нет. Белую, черную, любую. За молоком очередь 2-3 часа. Люди, до чего мы дожили. Продукты продавались с рук бабушки у метро, как эти на Пушкинской. Еще никто не знал Лёня Голубкова, актер Владимир Пермяков, только приехал в Москву из Тобольского театра. Получал 150 рублей за квартиру, за комнату платил 300 рублей. И я еще на двух работах работал, убирал. Сцену 100 рублей получал тогдашними и распространял билеты. А через три года актерская подработка в рекламе сделала его народным символом финансовой пирамиды. Куплю жене сапоги. Я не халявший, я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО «МММ». До пирамидное время МММ одна из крупнейших фирм, торгующих компьютерами, оргтехникой и одеждой. Летающее яйцо МММ постоянно показывали по телевизору. Под этими буквами проходили конкурсы красоты. А бизнес МММ приносил миллионы, пока не появилась пирамида МММ, которая принесла миллиарды, обобрав до нитки примерно одну десятую населения страны. Хотя некоторым удавалось удачно сыграть в МММ и вовремя выйти. Я вложил порядка двухсот. И через несколько месяцев где-то было порядка у меня там 800 или 1000 долларов примерно. Она продержалась полгода и рухнула. Ее основатель Сергей Мавроди стал депутатом, потом сидел в тюрьме, потом пытался воссоздать МММ, а потом умер. А столичный метрополитен теперь не проводит бесплатных дней и больше не размещает внутри рекламу. Ничью. Илья Филиппов, Нармина Аскерова, Мария Дементьева, Елена Воронцова, Виктор Приходько, Вести. 30% в месяц от депозита, квартира или машина за треть от стоимости. Позвали, говоря о том, что я закрою свою ипотеку и заживу там хорошо. Мы продали квартиру, все деньги я вложила в что заставляло их верить человеку в браслете и татуировках. Оплата детского, не знаю, детской учебы, оплата курсов собственных, либо еще чего-то, где миллиарды, отрухнувшие финика, и какую новую пирамиду уже готовятся строить ее создатели.